Тема этого видео «13 самых распространенных ошибок при обучении детей английскому языку». Здравствуйте, мои дорогие коллеги! Коллегами я называю учителей, воспитателей, которые обучают детей английскому языку, и родителей, в частности, мамочек, которые учат своих деток английскому языку. И давайте в этом видео разберем 13 самых распространенных ошибок, которые допускает учитель в обучении детей английскому языку. Тема этого видео очень важная, потому что каждый из 13 пунктов прямым образом влияет на результат обучения ребенка. Поэтому отнеситесь к этому с должным вниманием и попробуйте внутри себя проработать каждый из этих пунктов. Сами себя спросите. Первый пункт – это обучение детей с алфавита. То есть, что я имею в виду? Это когда начинают обучать детей, маленьких детей с алфавита. Вопрос, зачем? Ребенок еще не читает и не пишет. Ребенок старается говорить все то, что говорите вы. Он за вами повторяет. Точно так же, как маленький ребенок учит свою родную речь на слух. Он слышит маму, слышит папу, бабушку, дедушку, людей вокруг и повторяет. Точно так же мы начинаем учить ребенка иностранному языку, в частности английскому. Поэтому обучение детей с алфавита не имеет смысла. Обучение ребенка английскому алфавиту – будет тренировать его память. Да, в этом есть плюс. Ребенок достаточно быстро, тем более под песенку, выучит английский алфавит. Но использовать он все равно его не будет, потому что он еще не читает и не пишет. Ваша задача учить ребенка говорить на английском языке. А чтобы он умел говорить, только точно так же, как маленький ребенок, перед тем, как начнет говорить, он слушает вас, он слышит вашу речь и он повторяет, он видит картинку, видит это наглядно. Таким образом, мы сейчас переходим ко второму пункту. Второй пункт – это тогда, когда вы не используете наглядный материал при обучении детей английскому языку. Что значит наглядный материал? Это картинки, фото, видео, ваши действия с комментариями, безусловно. Наглядный материал обязателен для... Обучение детей, и в том числе обучение детей английскому языку. Дети мыслят наглядно, образно, и когда он видит картинку, он строит свой ассоциативный ряд, он видит то, что вы говорите, то, что он повторяет, и таким образом знания его закрепляются гораздо проще и быстрее. Третья ошибка при обучении детей английскому языку это дублирование слова или фразы на родной язык. То есть не только тогда, когда вы показываете картинку и говорите это яблоко, it is an apple, например, а тогда, когда вы еще фразу строите таким образом, что вы говорите дай мне an apple. Это грубейшая ошибка. Так делать нельзя. Потому что в будущем ребенок, слыша это, он будет точно так же и разговаривать. Так делать не надо. Стройте фразу целиком. Give me an apple, please. И даже если ребенок очень маленький, и всю фразу он не повторит сразу, из этой фразы он только знает существительное, например, an apple. Но на слух он воспринимает вашу речь, и таким образом пройдет какой-то кратчайший промежуток времени, и он вам выдаст эту фразу целиком. Четвертая ошибка – это не цель урока, то есть урок или занятие, оно как бы проведено, но вначале педагог не поставил задачу и не поставил цель, конечно, к чему он должен прийти, что за это время ребенок должен узнать и чему научиться. Спрашивать нужно всегда себя. Достигнута ли цель? Почему она не достигнута? Может быть, урок был слишком долгим? Может быть, слишком скучным и нудным? Может быть, слишком быстрым и скомканным? Почему эта цель не была достигнута? Может быть, материал был неправильно подобран? Пятая ошибка вытекает из предыдущей. Видите, здесь как снежный ком, одно другое тянет. Если занятие слишком скомкано, вы проанализировали себя и поняли, цель не достигнута потому что занятие слишком длительное, оно затянуто. То есть ребенок уже за первые 15 минут освоил. И дальше ему нужно было дать время насладиться своими результатами, поиграть с ним, дать ему почувствовать вот эту уверенность, тем самым мотивируя его на дальнейшие победы. Либо это занятие было слишком быстрым. То есть для того ребенка, которому нужно было больше времени на понятие этого материала и для успешного освоения этой темы, занятие прошло слишком быстро, или этот этап занятия был слишком быстрым, слишком молниеносным для него. Шестая ошибка при обучении детей английскому языку нет разнообразия и смены деятельности. Что это значит? Вот вы сидите на ковре с ребенком, он вам показал все свои игрушки, он поиграл в эти игрушки, вы прокомментировали, он повторил. Здесь задавайте вопрос, он будет вам отвечать. Попросите его задать вам вопрос или выполнить какое-то действие, он будет это делать. Действием подкрепляйте свои а, слова и выражения, действиями и вы, и ребенок. То есть парная работа, либо групповая. Далее. Попойте с ребенком, потанцуйте с ребенком в конце занятия, чтобы деятельность действительно менялась. Если ребенок уже читает, он не должен весь урок читать, он должен говорить. Если ребенок говорит, он должен еще что-то показать, что-то посмотреть и так далее. Меняйте деятельность на уроке. Ошибка номер семь. Нет повторения ранее даже успешно изученных ребенком тем, даже если ребенок благополучно и очень быстро усвоил материал, повторите с ним этот материал. Во-первых, он его вспомнит, повторение мать учения. Во-вторых, вы дадите ребенку силы, понимания того, что он уже это смог, значит дальше будет еще лучше. Еще проще, он уже молодец. Повторяйте с ним ранее пройденный материал. Обязательно, тем самым вы закрепляете с ребенком результат. Восьмая ошибка при обучении детей английскому языку это заучивание отдельных слов, не фраз, не коротких предложений, а именно слов. Да, когда вы показываете на картинке, на фотографии какой-то предмет и говорите о нем, старайтесь говорить, какого он цвета, то есть соединять это фразу. Или если ребенок очень маленький и он еще не может воспроизвести фразу сам целиком, повторяйте эту фразу сами. Например, give me an apple, please. Give me, give me an apple. Соедините в другую фразу a red apple, a green apple, please, тем самым вы произносите и повторяете это постоянно. Таким образом, ребенок будет говорить не отдельными словами или э, даже фразами, а соединять их в предложения, пусть даже и самые самыми простыми. Иначе происходит очень часто такая ситуация. Я очень часто это слышу. Дай мне красное apple. Дай мне зеленое Apple. Это никуда не годится, и так дело не пойдет. Чтобы ребенок говорил на языке, он должен слышать речь. Девятая ошибка. Нет эмоций на уроке с ребенком, а это очень важно. Эмоциональная сфера очень важна при обучении, в частности, английскому языку. Эмоция радости, восторга, удивления, возможно, даже грусти, разочарования. Потренируйте голос, потренируйте свою эмоциональную сферу. Как вы говорите? Насколько четко, понятно и громко? Вы не лектор в институте. Вы не должны говорить монотонно, пресно. Ребенок это чувствует. Да, не надо переигрывать, потому что мы все-таки не в театре, а на занятии. Десятая ошибка – это тогда, когда занятия нерегулярные или очень редкие. Нужно понимать, что любой успех – это система. И если ребенок встал в эту колею, ее нужно обязательно поддерживать. Не тогда, когда мы понедельник, вторник, среду занимаемся по три часа, утрирую, да, а остальные дни мы отдыхаем и ничего не делаем. Лучше, меньше, но чаще. 15 минут но каждый день это лучше гораздо лучше следующая ошибка нет промежуточных результатов казалось бы тем освоено пройдено много но когда мы возвращаемся назад промежуточного результата нет вот так быть не должно именно поэтому я и говорила о том что нужно постоянно повторять и закреплять пройденный материал. Ребенок должен чувствовать свою силу, чувствовать свою мощь и свои способности. Двенадцатая ошибка при обучении ребенка английскому языку. Нет индивидуального подхода. Мы всегда помним о том, что дети все разные. И то, что одному ребенку дается очень быстро и легко, у другого это может занять больше времени и кропотливого труда, но он также будет идти к результату. И наша задача с вами, ему в этом помочь. Еще индивидуальный подход включает и то, что одним детям больше нравится спокойно. Играть, рисовать, напивать тихонечко. Другим детям больше нравится танцевать, громко петь, играть, учить стихи, рассказывать их и говорить много-много. Все дети разные, и каждому ребенку нужен индивидуальный подход. А тринадцатая ошибка, когда нет похвалы. Любой ребенок, и взрослый в том числе, он хочет увидеть одобрение, он хочет слышать похвалу в свой адрес, какой он молодец. Это дает дальнейшую мотивацию ребенка, что он смог, что он преодолел себя, и он готов идти дальше к знаниям и стараться. Скажите, пожалуйста, если вы заметили еще какие-то ошибки, вот на своей практике, допишите их в комментариях. Давайте это обсудим вместе. И что с этим делать, самое главное. Следующая серия видео будет посвящена непосредственно обучению детей английскому языку, поэтому подписываемся. Буду очень рада с вами пообщаться и вас видеть на своем канале.